И сегодня, как я и обещал, мы будем разбирать авиационную радиостанцию R861 модификации 2. Ну, обзор я на нее уже делал, поэтому лишнего говорить не буду. Меньше слов, больше дело, как говорится. Как обычно, классический военный монтаж. Наверное, самое сложное будет разобрать этот шестеренчатый механизм. Ну, конечно же, кто не видел обзора, ссылка, как обычно, в описании. Но ну, здесь вы уже можете видеть стержневые лампы. Кстати, на них хочу сделать микрофонный усилитель для модулятора. Они мне будут очень даже кстати. Короче, чтобы ее разобрать, сверху тут смысла нет начинать. Здесь нужно вот это основание вытащить, потому что все эти блоки крепятся оттуда снизу. Вот поэтому тут по периметру это основание держится на болтах вот они вот так идут и вон там большинство блоков крепится оттуда ну смотрите стерневая радиолампа вот как здесь идет Надо будет аккуратно чтобы ее не сломать так значит открутил, открутил я нижнюю крышку вот. как можете видеть вся она выполнена в такую сеточку для обеспечения хорошей вентиляции всех узлов и агрегатов аппарат у нас же ламповый, тем более. Снимаем. И сразу что бросаются у нас в глаза, это преобразователь. Вы вот, представляете, в 60-е годы были повышающие преобразователи, импульсные. Вот, посмотрите, какой мощный радиатор здесь. Германиевые транзисторы старенькие, 210 вот они, трансформатрик, P217, снимаем крышку блока номер 8, прошифровку всех этих блоков я делал в обзоре на эту радиосанкцию, ох какая красота, обалдеть, какая красота, диоды высокочастотные, какой же блин у меня их дефицит на них делаю импульсные блоки питания, ну тут канал уже смотрит давно. Все мои лабораторники. Ах, 2D-213. Просто блин. Это на меня они на вес золота. Они очень хорошо работают, в отличие от китайских подделов. Прям супер. Танталовые кондеры. Германиевые диоды. Дроселя. Но самое главное, конечно же, высокочастотные диоды силовые. Просто незаменимая штука. Отделил я, значит, эту плату. Попробуем сейчас снять вот эту силовую часть преобразователя. Оп. Вместе с радиатором. Итак, отделил я плату преобразователя. Вот она. На P2-сидесятых с таким вот солидным мощным радиатором, тут переходные трансформаторы, в принципе больше тут такого ничего интересного то и нет, так здесь у нас остается еще вот эта плата, а уже вот эти болты держат с этой стороны, все очи блоки, вот отделил я эту часть, не помню, но по это модулятор транзисторный с предварительным каскадом вот, на германиевых транзисторов. Ну тогда еще премиевых-то не было. P-217A, конечно переходной трансформатор. Ну, в принципе, готовы. Ну, теперь осталось соединить высокочастотную часть. Так, значит, отделил я лицевую панель вот отсюда что тут можно взять экранированные провода пригодятся в нашем деле тут даже не знаю крему можно взять больше тут ничего такого интересного вот блочок уже с лампой стержневой стабилитрончики тут есть по 215 транзистор на ну, таких вот радиаторах уже конденсаторы редушечка маленькая мы переходим высокочастотной части тут будет сложно что вот я снизу все болты открутил а ну вот он отделяется уже уже отделяется вот здесь не сломать лампу вот она аккуратно как-то надо как-то аккуратно надо моту а не откусить вот так Вот уже картина начинает проясняться. Вот не знаю, GU17 это или нет усилители. Вот смотрите какое КПЕ. Ну да, скорее всего это выходное. Вот лампа. Катушки внутри. Итак, отделил я, значит, все эти блоки кое-какие частично разобрал вот он с механикой с шестеренчиком механизмом блок пересраимовых контуров с фиксированной кварцевой стабилизацией посмотрите сколько вот это все это кварца сколько их там много вот контура с кварцами это и есть фиксированные каналы вот лапки с лампами Дрестяки. Конденсаторы вот эти трубчатые, точные. Это все хозяйство пригодится. Вот блок тоже с лампами. Тут -то тоже контура какие-то в герметичных и корпусах. вот смотрите тоже здесь катушки И вот какие забавные кпе построечные конденсаторные миниатюрные какие смешные вот таких я еще точно не видел с обратной стороны здесь лампы Вот я уже один взлет вот такой вот он вот его пластины вот так регулируется вот таких маленьких я еще ни разу не видел вот мотор 30 вольтовый EDN 145R 145 оборотов в минуту 27 вольт малооборотистый О, Вау, вообще еле провернешь то есть это мотор редуктор кое-как же плоскогуциями проворачивается это у нас тренюшки вот такие здесь парадиодов так мы и тут мы смотрели оконечный каскад вот обратите внимание есть катушки посеребряные подстройка согласования с антенной ну, вот конденсатор здесь переменной емкости вот что самое конечно Жаль, что вот это все, это единая конструкция, и его, его отсюда не отделить, этот конденсатор. Посмотрите, какие забавные анодные дроссели, миниатюрные. Вот таких я тоже не видел. Вот они, совсем маленькие. И КПЕ там тоже есть, вот он, малюсенький. Так, мы ну последний блок. Вот сколько здесь модных дросселей, таких вот, миниатюрного формата. Вот он, вот. Ну и сами лампы. Здесь тоже катушки посеребренные. И тоже КПЕ, вот они. И лампы. Итак, значит, распаял я все детали. Вот сколько получилось, получилось стержневых радиоламп. Вот ну, какие-то лампы уже ранее было оговорено. В свое время эти стержневые миниатюрные лампы стали настоящим прорывом. Так как приборы можно было делать уже значительно мобильнее, чем на стандартных их предшественниках. Вот. Некоторые лампы у меня уже были, и это будет хорошим, мощным таким дополнением. Ну вот все остальные детали с радиостанции. Пока я не сортировался, в коробочку вот так сложил. Все в кучу. Тут настоящий клад, причем все радиодетали военные. Что для чего тут только нет. И подстроечные резисторы. Или люшки всякие разные. И контура. И, кстати, всякие разные германиевые транзисторы. Это у нас 1Т-308. Я даже такого не знаю. P214. Куча сабилитронов. анталовые конденсаторы. Вот эти самые диоды, за которыми я всегда обвинялся. Они прекрасно работают в импульсных блоках питания. Китайские подделки просто ни о чем по сравнению с кд 213 217. Вот такие интересные подсрочные конденсаторы, которые я тоже показывал. Вот такие мини-КПЕ. Ну вот, кстати, взамен вот этим уже радиолампам стержневым появились германиевые транзисторы. И началась уже эпоха транзисторная некоторые платки оставил я куча кстати тут дроселей всяких разных высокочастотных в германии уиде воды там антипаразитные дросели, блокировочные емкости вот завязанных праве посеребренные посеребренные катушки с выходных контрол, вот некоторые платки я естественно оставил с держателями вот уже для таких вам и очень очень очень много кварцев прямо куча кварцев вон сколько их там концевые кассеты кварцев реально настоящий клад тут есть все и все военного производства так теперь покажу что я оставил себе что не выкидывал вот такие платы для поверхностного но монтажа на алюминиевом шасси с керамическими изоляторами вот тут уже есть подстроечник конденсатор не снимал я его то есть уже готова как говорится база для самоделок все что угодно тем более это высокочастотная так сказать плата для высокочастотного монтажа можно делать и приемники и передатчики маячки то все что угодно взамен как бы макетных плат вот еще такая же есть с такими штырьками вот. все эти платы нам еще и не раз для будущих самоделок. Вот платы хорошие в отличие от современных китайских очень мощный текстолин его даже не берут кусачки и тут по разводке в принципе все понятно опять же высокочастотный монтаж можно собирать все что угодно тоже вполне пригодный для вторичного использования вот здесь я даже не выпаивал тут э, транзистор mp14 популярный германии два штуки две два транзистора но такой интересный по моему конденсатор дисковый электролит здесь дроссель стабилитрон ну и резисторы. и все понятно по разводке, опять же. Почти готовая база для создания там приемника, передатчика. Вот. Ну вот чуть побольше платы здесь. Я демонтировал все детали. Тоже все это пригодится для вторичного использования. Так, силовая часть. Вот смотрите какой мощный радиатор. С килограммная на вес это. Германильные. Ну, старые транзисторы. p 210 в свое время очень были популярны. Вот первые, можно сказать, силовые транзисторы. На таком мощном радиаторе. Четыре штуки. Вот на таких небольших радиаторах. Это не менее популярные. P215 и 217. В выходных подскадах УНЧ применялись вот эти P210 вот в силовой части преобразователя блока питания успешно применялись. В этой радиосанции они были на повышающем преобразователе работали они в качестве ключей вот он по 210 еще на вот таком радиаторе ну тут пару линейных подстроечников или все вот это оставлял потому что все это дело военное качество значительно отличается от гражданского производства переходные трансформаторы вот такие часто редко применяются Применяют переходные трансформаторы, но они обеспечивают, как драйвера, гораздо лучшую развязку, нежели использование просто конденсаторов и резисторов смещения. С трансформаторами схемы работают лучше. Но это, опять же, больше занимает места, но так уже мало делается сегодня. Тоже я их оставил. Потом вот интересно в то время делали мощные подстроечники. Это вот 5-ваттные, 10-ваттные резисторы мощные. Вот тут, тут, тут канавка в них такая выпиливалась, делался вот такой хомут, и получался мощный подстроечный резистор. Можно было прямо на схеме, прямо на плате, подобрать, допустим, нужное смещение или нужный ток. Тоже вещь такая полезная. И делалось это даже вот на таких, если Но это не отсюда, не с этой радиостанции. Это нам э, наш спонсор Александр подарил вот такой вот мощный подстроечник целый рестат насколько лад такой резилки даже не знаю убить можно таким короче так ну и, и оставил я вот такой вот кпе очень легкий алюминиевый можно сюда прямо на нем собирать какую-нибудь схему вот здесь внутри и вот такой двухсекционный очень легко вращается очень плавно вот пригодится второй кпе более уже большой тут уже у нас Шесть секций, таких же как предыдущие, только шесть. Вот, и опять же тут интегрированная, так сказать, плата для навесного монтажа. Можно уже перегородки, межкаскадные совет То есть можно собрать, допустим, мини-передатчик вот прямо внутри этого КПЕ. Катушки посеребрянные опять же. Дальше вот блок контуров экранированных оставил но ну, а это видите вот с таким экраном лампа гу 17 это двойной двойной тип рот у меня такой лампы нету единственным экземпляре она интересная лампа так ну вот тут опять плата И вот очень интересный блок. Опять же, ну вот с контурами. Вот, с подстроечными конденсаторами. Но самое интересное, что вот там еще регулируются сердечники, если вращать. Видите, я вращаю ротор. И начинается выводиться сердечники. Можно регулировать, опускать и поднимать вот таким образом. То есть изменяют частоту. И выводятся они по-разному для каждого контура. Плюс можно построить конденсаторами нужную частоту. Но так как радиостанция была у КВ. Допустим, можно сделать FM-передатчик или приемник на разные каналы частоты. Вот видите. В общем, сколько уже я разобрал военных радиостанций, в этой радиостанции очень больше всего было интересных всяких радиодеталей и блоков. И причем еще и транзисторов. Еще ни в одной радиостанции я не видел столько интересных к полезной гитаре. Вот такой получился целый клад с одной радиостанции. Ну на этом, как говорится, все. Подписывайтесь, там, если что, лайк. Пока. А пультик. Пультик-то забыли. Так, ну вот здесь, скорее всего, с типа погоретника переключается частоты подстроечной. Танцеломета громкости выпал тоннблеров ну и все это сколько можно было болтов открутил так вот этот бы кабель конечно надо отсоединить чтобы он не мешался чтобы он не мешал отделила я значит вот кабель и заднюю крышку он с обратной стороны так это выглядит ну галетник видите тут смысла нет его разбирать шестеренки там вот такие Не знаю, может быть целиком оставить всю эту конструкцию, что-нибудь ее куда-нибудь на лицевую панель поставить для коммутации чего-либо. Ну вот теперь точно все.